Вот. Привет. Привет, с вами Усоко. Мы снова с вами делаем видео. И вот фокусы сейчас вам покажу. Подписался на канал? Кроме того, что молодец, требуй весеннюю яблочную скидку у партнера и магазина AppleJesus.ru. Вот берете монетку, я взяла монетку. Покажите ее камеру к телефону. А телефон Плюс... обычный абсолютно покажу? Да, обычный, ну вот какой. Вот такой телефон, да? да? Ага. Прикладывайте к этому телефону денежку угу. нашу. И вдруг трясете он натур. Там появилась? Угу. А покажите, ну-ка. Сейчас мы вас поймаем в фокусе. Давайте сейчас. Я ее нету. Нету? Смотрите. Смотрите, вот у нас телефон, да? И денежка. Мы ее куда-нибудь, хоть куда-нибудь тронемся, так лезем ее и на тут. <гас> Ничего себе. Внутри? А как ее достать оттуда? Да просто так. третьешь тоже. Оп, И она вылетела? Да. И она что, у вас в руке оказалась? Да. Ничего себе. Это вы фокусник такой. Смотрите. Раз, у меня ее нету. Ага. Снова появилась? Да. Ничего себе, какой фокус. А как же делать такой фокус? Ну, давайте попробуем сами. Что для этого нужно? Попробуйте сами. Сами? Давайте прикладывайте. Давайте. Берем монетку, прикладываем. Раз. Не получилось. Вот, получилось. Да. Там-там уж взяте. Ой, вон она выпала. Ничего себе, Да мы с вами такой фокус освоили? Да. Для этого, наверное, айфон нужен, да? Да. А без айфона можно сделать? Нет, только нельзя больше. Только так можно, да? Да, только больше никаких нет. Можно 5 рублей сделать, можно разные рубли сделать, у меня 10 рублей, поэтому я сделала 10 рублей, а нет, сделала 10 рублей, поэтому вот. Понятно. Вот такой замечательный фокс мы освоили с эксперта. Минут за 5. Все, что вам нужно для его повторения, это приложение Card to Phone. Оно стоит 129 рублей, не совсем гуманно, но это в какой-то степени компенсируется большим количеством валют и объектов, которые вы сможете засунуть в iPhone. Возможно, вы о нем даже слышали, потому что это очень старое приложение, появилось, наверное, с приходом App Store на iPhone. Сам Дэвид Блейн его, между прочим, рекомендует. И оно очень простое в освоении. Выбираем объект, который хотим засунуть в iPhone, выбираем бэкграунд, обычно это скриншот спрингборда. Плюс в том, что верхняя строка остается активной, меняются часы и какая-то Происходит активность, что напоминает настоящий iPhone, если вы дадите его в руки. Ну а дальше обычное встряхивание и объект появился в вашем телефоне. Вы можете выкинуть его пальцем, либо же еще раз встряхнув. И немножко практики, будут получаться крутые фокусы. На самом деле я пробовал, эксперт пробовал, бабушки были в восторге. Ну что, будем прощаться? Вы настоящий да. фокусник? До свидания с вами, высоко. А что надо сделать еще в конце? Подписаться? Подписаться. Довольно часто к нам Подписывайтесь и меня просите, чтобы я вам рассказывал разные штуки в руки. Пока. Пока.